одушкины и подписчики и это прям для вас видео ведь сейчас война в киеве и я вроде бы не с смотрел видео Точнее, заходил на канал, там ни одного видео А Ивангай выпустил, я не понял Возможно, там разный контент, но Ивангай тоже как-то разный был Но он выпустил видео с РФ Ой, с Украины Он даже кибиш его, он даже из него превьюшки написал Потому что много СРФ смотрит тебя, котянушки Ты на русском говоришь Ивангай на русском говорит и вы со... Ивангай сообщил там на превью, что Когда смотришь этот ролик, наверное, вместе с Гордоном вот, когда смотришь этот ролик, русских убивают, поэтому быстро спасай русских. Или ты их не жалеешь, как дедушка? Подписчики скажите ей. Она жалеет об этом? То, что просмотр у нее просядет. Там 3, 3 тысячи просмотров, ну там уже много. Значит. Например, 50 тысяч просмотров. возможно не все... Но где-то 10 тысяч просмотров. Тысяча. Да, вроде бы ей мало этого. Вроде бы можно игнорировать. Но я уже записал ролик, придется уже записать продолжение. Я про компот уже сказал. Теперь переходим к Айдушкину. Оке... Оде... Потому что они молодые. И они как будто боятся. Боятся. Почему? тогда русские, Так, компот русский, вот. Я про него записал, стыдно, вообще стыдно. В таком возрасте, ой, блин, идут в армию и некоторые сдаются, 18-летний, 12 12-летний стреляет на украинских, ну, возможно, он вранье скорее всего, поэтому 18-м он тоже стреляет, потому что ему плевать, наверное, всех народов, всех плевать, не знаю, как начать чёт я ей плевать, не, не плевать, напиши в комментариях, лайк, подписка, тогда будем говорить полностью правду, сейчас просто у нас глаза черные, то есть... Говорят, так будет поприкольнее, чем с глазами. Я вот не знаю, зачем это сделано, но в принципе, если интересно, то найдете. В принципе, вот видно было. Как-то так вот. Поэтому встретите, как там, не знаю, в социальных сетях, хотя, может возможно, сейчас укрытие, она вошла и все теперь занимается чем-то другим. Как-то так вот. Телеграмм хотя бы у нее есть. Там просто украинский 16-летний постит хоть что-то. Это тоже, в принципе, постит, но там только один, в принципе. Так что постит нам что то не важно. Но, в принципе, ладно. Тогда будут специальные ролики, что я смогу что-то и делаю. Ведь мы с ютубером, мы должны что-то делать. А вот котятушки, ютубер, музыканты ничего не делают. Думаете, что она сейчас на фронте? Да, возможно. Но сейчас законы приняли только с 2023 года украинские с Украины они они должны становиться на воинский учет обязательно обязательно лишь а штраф либо она будет ждать до конца так что в принципе она не пошла на фронт ничего не сообщает а 16 летний э, меня и всех обгоняет не стыдно ли а почему мне нужно стыдиться я еще постарше между прочим блин меня за вас стыдно так, шестнадцатилетний ей уже 18 и 18. Вроде бы ей семнадцать. Или восемнадцать? ей восемнадцать. Вот. А ему шестнадцать. Да, 17-летний. вроде бы, я Верба. Вот, я еще этот ролик, если вдруг она ничего не запустила. Юлия Верба, она в Инстаграме чуть-чуть всего. Нужно туда войти и посмотреть. А я в Ютубе. Ведь первые, там Моноклассики были первые. Они, кстати, остались. Только сейчас там дальше, поэтому с телефона там в России заблокировано, нас за, за, за классом, поэтому, эх, уже... с поэтому придется уже сетю YouTube. Он второе место занимает у меня в своей жизни. Мы сейчас на центре сидим, я там сколько, может быть, запишу ролик, почему я на центре сижу. Как в двор сыграю, блин. Вот а подписка, я на, на ролик записываю про это только напомните пожалуйста в комментариях и скажите ярика отядышки и хотя бы из них хотя бы один друг из нее там команде хоть тоже сообщить хай спасают украинцев хай русский спасает эти ее русские смотрят это правда она на русском говорит да возможно статистику не показывает возможно доход прячет возможно просмотры прячет ну посмотрите видно а вот доход не видно ясно понятное дело подписчики видно что еще не видно сколько лет, лет. видно фотографии видно только доходы дам вот этого не хватает я понял да возможно она уехала точно у наших там не уехали какую-то страну Руминию там гражданство получила возможно она тоже уехала и никому не сообщает Иванга я не знаю я еще не записывал про него но в принципе вот интересно в общем работа работа еще раз работа про предателей украинских которые реально Зарабатывают деньги и не помогает ничем.